Начинаем с калибровки дрона. Против часовой стрелки. Раз, два, три, четыре, пять. Калибровочка прошла. Раз, два, три, четыре, пять. Калибровочка прошла. Олечка готовится к взлету. Идет подготовка пилота. И дрона. Не хватает третьей руки. Взлет, похоже, будет производиться с руки. Это сильный ход. Я боюсь за последствия. О, полетел. Ура! А у меня быстрый... Как он точно висит себе так, как настоящий дрон. Ну, Быстрые настройки. Так, ну, камера зафиксировала объект. Дрон зафиксировал. Камера зафиксирована на, на объекте. Дрон залетает назад и вверх. Оля, Оля пытается приручить дрон. Неплохо выходит? Я себя да. не вижу. Так, себя говорим не вижу. пошла пошла развлекуха съемка пошла съемка быстрая. Ой, стоп, стоп, стоп, стоп. Надо его Ой, ко мне ко мне хватай И... не трогай Надо резко хватить, а он мне мешает. Да, и что сделать? Не знаю. А, надо ладонь поставить. Тогда он будет вверх подниматься, Нет, если ладонь поставить. Надо поставить и вниз. О, он у меня вырвался! О, он, он у меня вырвал. Да, вот так вот, не просто так. Я его хап-хап хап-хап, а он вырвался у меня. Ну, какой непослушный мальчишка. Да. И что теперь с ним делать будешь? Надо сейчас, наказать его. Сейчас буду второй режим делать. Два дня без полетов. Расскажу, почему так произошло и что я пыталась сделать. По совету одного из учителей в Ютюбе я пыталась перевернуть дрон, чтобы заглохли моторы. Не пытайтесь сделать это без дополнительных настроек в программе. Видимо, мой учитель что-то упустил. Так, теперь мы берем вот эти быстрые режимы. Невозможно перейти куда? В режим быстрой съемки, когда дрон. А, когда дрон не взлетел. Так, сейчас, секунда. Мы должны взлетать. Значит, будем взлетать. Залет разрешен. Так, сейчас я буду взлетать с нашей лапы, а, с руки. Вот сюда мы зажимаем эту дымовку. Обалдеть! Он летит! Теперь мы Вот первое, это самое. Первое мы делаем. Теперь нам надо как-то, чтобы камера наша. Вот, все за да, наконец. -то. Победа. Победа. Я в колюсика покрутила. Камера неделя. Вот, вот. Ну давай куда-нибудь летим. Парк летим, нажали. Он полетел ведь. Да. Куда ты? Сюда давай, сюда, к нам. Куда ты полетел? Безумный. Так, все выполнено, это самое, он летит назад. И что он будет делать? Сейчас он будет э, садиться. Прямо вот, к тебе? Так, стоп. слушай, по-моему, сейчас врежется. Стоп. Так. Стоп. Так, сейчас ответственная процедура – это посадка дрона прямо на руку. Смертельный номер в исполнении зайки. Оба. Оба-на! Браво! Браво, Ура! браво! Делать переменить режим только когда дрон находится в воздухе. Дрон ручной. О вот как. Он находится в воздухе. О. Вот мы поменяем. Режим. Так. так. Теперь у нас будет режим ракета. Пошел. Режим. режим ракета? Да. А это очень быстрый, что ли. Теперь мы должны опять колесо покрутить и поискать себя. Только, а, вот себя вот здесь мы можем найти. Вот я. Вот, полне не, не, не так быстро. Вот. Я. Немножко туда. Так, так. Немножко использовать. Вот головы нет. Надо на ну, коп. Ну хорошо. все, все, я здесь. Я здесь. Ура! Полетели! Старт! Действительно полетел куда-то. Эй! Эй! Ой, здорово! Сука, слушай. Ой, слушай, он куда-то улетает. Это он называется? улетает! Вернулся. Вернулся, родной. О, как он! Как он пошел, так, пошел. Так, теперь пошел. нам надо еще пониже. Так, опа-опа. Раз. Хоп, хоп, хоп, ко мне. Ко мне, ко мне. Джуль Барс. Снижайся, Джуч Барс. Не бойся. Не бойся. Опася. По пальцу попал. По пальцу? Угу. И палец долой, нет? Нет, чуть-чуть. Чуть-чуть больно по пальцу. по пальцу. Там в камеру, как надо держать пальцы? Слушайте, ну не знаю, как держать пальцы, но в этот раз он мне шандарахнул по пальцу. Вот здесь вот. Ага. И палец красный, конечно, ничего палец... не пострадало. Да, лопасти пополам. Лопасти целые. Но, в общем, второй режим как-то меня не это самое. Не знаю, что там снялось, посмотрим. Номер 3. Дрон пошел. Теперь облез. Облез в эту сторону. он полетит вокруг. Куда? Он в эту Облетит нас да. и вернется? Да. Сейчас только надо себя найти. Я себя поклонна здесь. Я здесь, он меня видит. А меня? И тебя рядом, нормально. Хорошо. И все, он нас видит. Сейчас я выделю этот плюсик. Надо же, как я сообразила. Какая ты умная. Ужас. Сама боюсь. Ну, Давай. Давай, лети. Он пошел на посадку уже. Ну, я его а. будем хорошо. Будем хорошо. Так-так. Идеально. Просто идеально. Да, да, да. Идеально. Так, но это еще не все. Как это еще у не все? еще режим режимы у вас? Так, это сюда. Режимчик Number Four. Все, полетели. Этот режим называется это бомбежка. Да. У вас тебя нету в Так, если что, я его держу вот здесь. Это режим стирания, наверное. Режим спираль, летим по спирали на 25 метров. Ух ты, зафигачивайся! Ух ты, возвращайся! Хватит! И берем его. Берем, берем. Опять идеально. Вот это да. Садитесь. О, пять. Денисова вам пять. Ну, сегодня, я считаю, мы прошли испытание. Наконец-то. Точно. И все благодаря тому, что я узнала про это колесико Про которое мне никто не говорит Что камеру нужно э, Как бы себя надо искать в кадре Мне казалось, я сама должна там быть И камера должна меня видеть Но оказывается нет То есть надо колесиком настраивать камеру Боже. Чтобы она тебя сначала увидела Ой, Все приходится самой Все приходится самой Ну все, на сегодня полеты Закончены? Как скажете.